Бромсер. Бромсер! Бромсер! Бромсер! Кевин, Кевин, Кевин. Кевин, Кевин. Кевина. Так ладно, ладно, смотри на меня, смотри на меня, смотри на меня, смотри на меня. Я помогу, я помогу. Всем заплачу. Слушай, я не жилец уже. Я не жилец. Я изменился, ё, изменился, блять. Так, все, время ходить, время ходить, не говори чепухи. Так, слушай, меня, смотри меня, смотри меня. Часы. Сержан. Сержан. Так, ладно, слушай меня. Так, время бежать, подожди. I'm Ты Нейкотавон, вон, уходим все назад. Кто-нибудь меня слышит вообще? Кто-нибудь слышит? Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Все изменились, здесь инфекция. Все вышло из-под контроля. Мне нужна помощь. Пожалуйста, помогите мне хоть кто-нибудь. Неужели меня никто не слышит? Я истекаю кровью, вытащите меня отсюда. Так, нужно найти выход, чтобы достать плоскому Маршал здесь. Мне нужна информация о команде, которую мы направим. Нет, у тебя пять минут, спасибо. Так, спасибо. Команду мы направим за стену через час. Хорошо, генерал. Что это значит? Через пять минут вы через час отправляете команду. Мне нужно быть там уже через пять минут. Доброе утро всем. Что у нас здесь? У нас шесть человек, которые правились за стену. Блённые. Переводы и озвучка специально для группы ВКонтакте Лучшие фильмы и сериалы ужасов HD Реально Пикчерс вставляет. Дэвид М. Честер Дэнни Брэп, Волгер Шин, Кристо 15 миль к западу от стены. Шеф, что, что происходит? происходит? Где все? Да хуй oh, знает. О oh, господи! Она голодали. Это, похоже, женщина. Она Она была. Так, блять, съеб в мать сюда. Так, слушайте, как они едят вообще, а? Ну, Костя Ну что? Все чисто? Но уже несколько дней лежит. Но что Как они вообще учли Оставили ее. Я не знаю, да мне нож. Блять, she... can... she... it... can... it... it, right? это не смысла, как это можно? Ничего, они быстро либо это возможно вообще как-нибудь? Ему нужно гиператк специальное. Блять, не голодные бегают здесь в хуй в эту че На ловушке. Подожди, это один назад. Назад. Ничего не говори назад. Все понял. Ебаный врог. Вот это мне нравится. Не, подожди, подожди. подожди. Ловушка, ловушка. Смотри. Какой уж с Слева. Oh так, быстро, швей, все, входим. Бегите! Что? So, well, они faster, быстрые, сильные stronger. и выносливые. Блин, нужно еще пытаться их убить. ну hmm. так, oh. like no, like, им нужно тратить точно в голову, насколько мы все знаем. Посмотри okay. на это. Что у нас есть? Можем подождать. <пых> Я сигнал потерял. Вот, но okay. какой-то эхо сигнала есть отсюда. You're так, right? ладно. Вычисляем где эта станция, откуда тут исходит эхо сигнала. Вычислим код по направлению север туда. Подожди. Вы что, серьезно что ли? Вы видите, что меня вообще зачем-то втянули? Это наше задание. Какое задание? Мы здесь умрем все. Джек, Джек, посмотри. Нас есть только час, then, like, потом this, настанет ночь. Ночью эти суки будут God еще damp, опаснее. But, uh, э, okay. шеф, а что ты мне предлагаешь? Look, Слушай, look, got шеф, у нас нет времени. Нужно побыстрому съебать и съебать сейчас oh, же. Слушай, uh, да the не еби мозг, шеф. Это не моя вина. Нам нужно идти. Так, подожди, шеф. Через 6 часов наступит ночь. Радио сломано. Слушай, мы все еще исполняем задание. Да ты сумасшедший. Не ты первый мне ты говоришь. Ладно, рейнджеры. Слушайте сюда. Мы нашли эхо-сигналы. Несколько километров отсюда. Мы выдвигаемся. Или хочешь остаться? Оставайся. А мы находим этих людей. Забираем she, she и уебаем сюда. А почему нам ебаться прямо сейчас? Заспи, чувак. Слушай, я не собираюсь. Все мои кости обгладывали потом. Это, блядь, тебе не шутки. А я и не шучу. Ебану воров. Тихо. Десять лет. Никто из нас еще не пробрался за эту стену. Мы не можем остановиться сейчас. We go north. Мы уходим. меня слышит. Я все еще жива. Пожалуйста. Они странно изменяются. Это уже не та инфекция, которую мы знали. Они стали быстрее и сильнее. у них они не могу. по рации. Черт, ну сколько скоро же ночь? Ну Но что нам остается? Пытайся... You Thank you. Okay. Ладно, спасибо. хорошо, я, я что-нибудь сделаю. Ладно, все, спасибо вам. Ну, oh, господи. I'm я одна осталась живых. Я не знаю, сколько еще здесь протянул. I'm Так, идем. Ебаный не врел. Майк. Майк. Мы остановились. Что это? Не знаю. Какое-то здание или что-то там вроде Иди с моей нахуй дороги. Она вышла. Сейчас же. я, Думаешь, я идиот. Думаешь? Ты думаешь, что я идиот? Ты моих людей отправил в за... заряженную зону. Заряженно, они готовились к этому. Ты знаешь, что нам нужно. Нам нужно перевести эту сучку за стену. Какого хуя? Я не должен сняться с ними солдатами, понятно? Так, они рейнджеры, они готовились. Готовились. Чещинай против хуй тучи зомби. Слушай, не так, как все кажется. Они уже дошли Дай мне час. Господи. We need those Там усовершенствованный вирус. У тебя есть только 20 минут. What is this. Так, что у нас здесь? No Ничего больше нету! to a Я все равно не остановился. Бьет! Принял! Так, проверяй его. Он чист. Просто. Где остальные? Я один. Все умерли. Я один остался. Давайте уебывать отсюда, а? Бежим сюда, направо, направо. Внутрь закрывается. Okay. О, черт! Блядь, куда бежать, куда бежать? Кто за хуйня? Эй, эй, эй. Спокойно. Мы идем. Не стрелять! Еще одна живая. Кто это? Спускайся. Все тихо. Так, квартия. So Сколько еще здесь мы увидим живых людей? А сегодня? Я единственная. Заби смешно, он им то же самое сказал. Ты, так, спокойно спаси. Сука, ты наскинул. Так, уйдите его. Пидор конченый. Я убью тебя, сука. Так, спокойно. Опалил меня. Слушай меня. Я не <связывающие> знаю, сколько у <связывающие> вас еще здесь, но нас только надо перебрать под стену, поняла? Поняла? <связывающие> да. Да. Now, так. Где остальная Она сломана. Right. На крыше. Right. Так, go ладно. мы смотримся. Блять ебучий случай. Так, пойдем. Никол, get his tags. Ника, давай, пойдем. Get his так, ты, бери оружие. Get Поднимайся. Ника! Никол. Это не чья из наших вин. Так, в этом месте будет их полно через несколько минут. Ника. Нам нужно найти дверь. Пойдем. Швелись. Yeah. Можем двигаться. Radio, так Так, ладно, это карта выхода. Здесь вход, здесь выход. Так, разделимся, проверим. А что здесь это было показано на карте выход наружу блять откуда вы могут something? знать It's куда идти как карта потерна мы нашли выход сука здесь у нас половина мертвы вы нашли ее Мои друзья, мой друг выстрелил в place, себе в лицо, потому что он, он мог измениться. Это не имеет смысла уже. Смысл. Так, вирус мутировал. Что? У, у вас airborne? есть она? Вы ее нашли? I mean, you know, march, Вы должны стать живой. Как они выглядят? Черты, ну. У нас не было полных атаков. Так, стойте, где стоите? Мы пришлем у кого-нибудь. Нету. Так, движемся. Там выход. Блин, там чисто. Чисто, босс. Так, давай, давай, давай, давай. Они все еще там, да? Дай мне ваш хэдсет. Покажи мне их на карте. Дай мне связь с авиа... Маршал здесь. Мне нужны support. самолеты. You're sending over the right now. Я вам сообщаю координаты. Good. Мы туда I'll должны направить истребители. So так, я что-то не пойму. Coming, Где they? Они? They Снаружи. Блять! Слушай, не трогай меня. Так, ладно, все нормально. Ну что ж, туши me. за меня. Блин, ты сейчас хуя напрыва. Эээ, стой нахуй на месте. Какого хуя? Мы можем даже уйти за ней. Чтоб хоть одну сучку ебану, мы потеряли дружей своих, ебаный в рот. Ладно, все нормально. Так, блять, как мы назад ее вернем-то, а? помощь. Они хуй нас отсюда заберут. Они просто пытаются ошизить нам немножко дорогу. <плодит> так, она сказала, что я здесь. Мы будем в безопасности. Да, да. Но нужно вставать здесь все равно. Так, давайте двигаемся, двигаемся. Мы можем остаться здесь и ждать ебаной смерти они а должны перейти через ебаную стену it, здесь истребители, они на so, дорогу так so. что у меня we're охуеть, so. как хочу вы, right? выжить ну что, мы сделаем это, сделаем и ты должен быть с нами, прикрывать нашу ебаную задницу понял, так что давай, сжевелись, блять пошли, пошли, сказал. Есть еще некоторые зараженные объекты, но это сами не okay, by, Так, все находятся по своим местам. Мы возвращаемся. Так, встречаем вас на базе. Чёрт, они пытаются перейти через стену уже. Ну, ну что ж, work, за работу, people. люди. Дай поближе. Они очень быстрые. Блять, они могут быть заряжены. Уничтожить exodus. все объекты. Смотри на меня, смотри на меня! У нас нет другого выхода, мы не можем компустить настоящий затем, так что сделай это! Переведено и озвучено специально для ВКонтакте Лучшие фильмы и сериалы ужасов HD